Здорово, чувачки, с вами я, Страйкич, и сегодня у нас вновь крипипастовые приключения в Майнкрафте. И, как вы помните, в прошлой серии я построил дом. И, думаю, сейчас, перед началом очередного приключения, так, я вам покажу его. Вот, собственно, второй этаж. Пока что он недоделан, то есть в будущем я еще что-нибудь сюда добавлю. Пока что только есть столик, э, стулья и кровати. На первом этаже тоже ничего особенного Вот Сундучок с вещами И верстак с печкой Ну, в целом, я считаю, что домик неплохой а, И сегодня Мы начнем с вами крафтить оружие Да, сегодня в моих планах Скрафтить а, Получается, ой, сделал а, Скрафтить современный ящик с оружием так, только бы найти его здесь. Так, э -э -э блин, я его потерял. Что делать? Так, ладно. Явно должен быть где-то здесь. А, вот он. Ящик с современным оружием 176. Он крафтится из 6 железных схлитков и зеленый краситель. Три штуки. То есть из этого крафтится современный ящик. И сегодня мы им и будем заниматься. И сегодня, я так понимаю, нам придется идти в шахты Но, кстати, у меня есть кактус Я думаю, его можно переплавить в... Сразу в краситель Я надеюсь, он также делается, да? Он ведь так делается? Ладно, сейчас узнаем Да, прекрасно Но пока что я расплавлю только три штуки Потому что мне много и не надо И сложим все вот сюда все ненужное и сейчас отправимся копать шахту и думаю я буду копать ее под землю то есть сюда Итак, друзья, я все-таки решил, что лучше пойти куда-нибудь другое место, желательно вообще поискать шахту, Эээ, да, желательно мне просто найти шахту какую-нибудь, потому что там больше вероятность того, что я найду что-нибудь, и здесь у меня почему-то проседает FPS. странно почему Опа! А вот это уже интересно. Кратер. Я там вижу железо. Это Интермен? А, да, вон он. Он там не один. Их там двое. Так, а это уже интересно. Надо будет придумать, как спуститься сюда. Интересно, я смогу зацепиться? Так, плохо то, что тут Эндермен. Ему нельзя смотреть в глаза. Это я точно знаю. Так, ну, железо я уже добыл. Нужно мне количество точное. А, нет, еще не добыл. А, получается, еще один кусочек и все. Так, наступает ночь, это не очень хорошо на самом деле. Так, ну то, что я нашел кратер, это хорошо. Больше шансов того, что здесь я найду железо. Так. Опа еще одно железка. Прекрасно. Просто отлично. Так. О, отлично. Теперь мы сможем точно скрафтить ящик для оружия. Тут прям целая куча железа. Не зря я пошел дальше искать, а не стал рыться у себя там в доме. Так, давай заберем факел. Хотя, думаю, можно будет оставить один факел, как... Метку о том, что я здесь был Вот Что в будущем, если я <смех> Забуду про это место и найду Чтоб я понимал, что я уже здесь был Так, ну давайте выбираться, потому что Думаю, сейчас нет смысла Долго копаться, еще зомби нападут И это будет не очень приятно Кстати, забавно то, что Никто из... Блять, ты че <смех> Ты че пугаешь-то? Ой, я пересрался, ты че, лошадь? Нельзя так пугать. Так, давайте возьмем факел в руки. Да, я, кстати, забыл, что у меня же есть мод на факел, которые светятся. Давайте пойдем в сторону дома. Он должен быть где-то здесь. В этой стороне. Я точно это помню. Потому что я, по сути, кругом оббежал всю эту местность. Сейчас где, ее... Ай. Сейчас где ее найти и все. Но ну, мне нравится то, что все уже идет. Да, вот я нашел дом. Мне нравится то, что все идет как надо. То есть я сразу же в начале серии нашел и железо, и кактусы заранее добыл. То есть это хорошо, это очень хорошо. Так, давайте. Давайте сначала выспимся, что ли. А потом я уже скрафчу вещи. Так, это уже интересно. Здесь есть пещера. А, чуф с факела ты ставлю. Я же забыл, что они в руке светится. Привык уже просто Так, ну здесь у нас завал Давайте поищем, может что-нибудь ценное будет Кстати, большая пещера Но пока что я кроме камня тут ничего не увидел Ну и угля, естественно Понял я еще не готов к битве с ними. Я еще не готов. Поэтому я лучше уйду отсюда. У меня даже брони-то нет. Так хорошо. Буду знать, что здесь есть шахта. Можно пометить ее в факел. Чтобы, если что, не забыть. Ну и пойти пока что дальше. Все расплавилось, хорошо. Новое достижение, кое желез Обязательно. Так. Ну что ж, давайте будем производить крафт долгожданного ящика на оружие. тогда Ладно, это был лишний бы крайний. Вот. Теперь мы можем заняться крафтом разного оружия. То есть вот тут разное оружие. И думаю, начнем мы с калаша. Кстати, большой плюс этого мода в том, что тут ничего прям сложного нет. В том, чтобы добыть ресурсы для этого всего. Железо у нас, в принципе, есть. На обоймы почти хватает. Почти. Нужно 10 бревен. 10 железа, чтобы скрафтить калаш. Патрон на него... Патроны на него нужны, получается, 5 слитков железа и 4 пороха. Так, ну самое главное, что я скрафтил ящик для оружия, и теперь он у нас есть. Это, безусловно, классно, прекрасно, замечательно. И думаю, сейчас я скрафчу... Что-то мой язык сломался сегодня, как и всегда. <head> думаю, я скрафчу... Себе меч Пока что Ой, что я сделал Так, думаю, скрафчу себе меч Чтобы он был А то деревянный Как-то ну такой себе на самом деле Так, а мне больше ни на что не хватит да Жалко А, ну, кстати, могу сразу кирку Железную создать, почему бы и нет Все Так, это можно убрать Это лишняя фигня Делаем все по-красивому. Вот так. Нет, вот эту я уберу и сделаем вот так. Все вот так выглядит намного лучше. Так получается, у меня сейчас есть три куска железа. А, нет, ноль. Значит, у меня 6. Их нужно всего мне добыть 15. Так, ну я думаю, можно сходить. Да, наверное, прямо и пойдем. Так, ну воду я заставлю, потому что она мне мешает. А лаву тем более надо будет заставить. Так, давай, давай. я вижу железо. Это очень хорошо, даже очень. Это прекрасно. Куча разного прохла есть. Ну, то есть ресурсов. Так, мне еще нужно 4 штучки, и все будет прекрасно. Останется только нарубить немного дерева. И Добыть четыре пороха от Крипера. Думаю, сходим еще вон в ту сторону. Может быть, там еще остались ресурсы. Ну и дальше пойдем добывать дерево. Так, давай, поднимайся. Ага, я остановился вот здесь. Ну здесь угля дофигища. Это есть плюс. <свят> Нормальная такая подстава сейчас была. Так, сейчас я быстро прокопаюсь наверх. Я там увидел уже железо. Вот. Это хорошо. Так, ну с железом... Ну с железом уже проблем не будет у нас. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, ну на самом деле хорошее место этот каньон. Много разных ресурсов. Ну, по крайней мере, железо тут точно есть. Так, тут есть шансы наткнуться на скелетов. Так, давайте его уберем, она будет мешать мне. Я добуду сразу дофигища железа, потому что я уверен, оно нам еще пригодится. Обязательно. Поэтому лучше собрать еще сейчас, чем потом вновь возвращаться в шахты так здесь надеюсь я не встречу никакую живность не, ну если здесь будут криперы то почему бы и нет, я бы им рожу сломал они, они мне как раз таки сейчас и, и нужны так, я по-моему слышу слизняка. Слышу блин, сколько здесь железа еще еще, нормально Просто отлично. Я не знаю, я, наверное, за видос ты раз -то уже повторил. Но просто если ты и вправду отлично, то, что я нахожу железо. Так. Хорошо. Еще железо. Ты издеваешься. Так, ну теперь точно у нас с железом проблем не будет, потому что у нас уже пол стака есть. Даже уже побольше. Так, хорошо, давай отправляемся дальше. Я думаю, я сломаю факела, которые я поставил. Потому что зачем их здесь оставлять? У меня и так в руке они светятся. Так, я уверен, дальше здесь что-нибудь еще да будет. Например, алмазы, которые мне тоже в будущем пригодятся. И не только для того, чтобы скрафтить какую-нибудь кирку. Так. Слушайте, это большая пещера. То есть из каньона это место переросло в пещеру. Это, это прикольно. Это просто куча разных ресурсов. Так, давай сломаем эту вещь. Какую вещь, факел? Еще железо. Сколько его здесь вообще существует? Так, ну я, я думаю, я сломаю. Вернее, уберу водичку. Она не нужна здесь вообще. Так, тихо. Тихо. Все, отлично. Отлично. Так, поставь сюда факел и давай добудем еще немного железка. прекрасно замечательно собирай Давай и давайте пойдем дальше исследовать это место блин да тут же я не знаю это можно назвать каньон железа ну, серьезно точняк можно назвать это место железный каньон почему бы и нет просто вы заметили то что ходя по этому каньону по пещерам я нашел только железо и уголь то есть, в принципе, почему бы и нет? Такое название довольно-таки оригинальное. Там еще железо. Да. Так и назовем эту местность. Железный каньон. Так, хорошо, отлично, замечательно. Так, ну у меня почти стак железа. И сейчас будет стак, так как я... Пойду еще дальше. Вот тут еще железо. Кстати, я по... я почти на поверхности, серьезно. Стоп, там чуть дождь идет. Ладно. Или там вода. Я почти выбрался на поверхность, это забавно. Так, ну я надеюсь, если я выберусь через эту сторону, то все будет замечательно. Так, давай. Ясно, тут вода. Ага, я понял, где я заспавнился. Ну, ка подожди, это что? А это лава, да? А -а -а -а! Блять, я, исп... я испугался. Тихо. Ах ты падла, ну ты, ты мне был нужен. Я просто перезрался. Они резко на меня пошли, как скример какой-то. Фу, блин. Так, это каньон? Да, это каньон. Значит, мне нужно идти в эту сторону. Ну, я не так далеко вылез от него на самом деле. Так, мне, мне нужны... Так мне нужен крипер. Так, хреново то что тут есть зомби. Так отлично. Давайте. Я надеюсь из крипера что-то вылезло. Кроме, и кроме его кишков Опа, у этого шлем есть Так, а мне шлем дадут? Дайте мне шлем, слушайте Нет, не дали, к сожалению А у, это, у этого тапки Интересно Так А чего у крипера пороха, что ли, не было? Не очень весело, слушай Так тут еще не с каждого выпадают вещи так, а я, я кто-то не туда забежал. Блин, это хреново. Ну ладно. А у этого вообще другая броня. А это скелет. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Опа! Сколько? Два, и еще нужно 2 Thank mm. you. Так, друзья, я наконец-таки скрафтил магазин, ну или боеприпасы для АК-47. Наконец-таки мы с вами сможем испытать это оружие наипрекраснейшее. Но, конечно, перед этим я хочу себе скрафтить броню, потому что без брони быть это не очень. Как бы, когда тебя могут зомби спокойно побить. Так, пока что бронежилет только у меня есть. Так, давайте подождем еще немного А, я могу вроде как поножи сейчас скрафтить, да? Да Так, еще штанишки хотя бы скрафтить Перед тем, как идти на войну Будем испытывать сегодня оружие Правда, большой минус в том, что Боеприпасы каждый раз придется скрафтить именно вот так вот В железе, конечно, пока что проблем нет но в порохе, в порохе они есть. О, сколько вас здесь, друзья. Так, давайте понаставим здесь факела. Ну, по крайней мере, где я. Чтобы приманивать сюда зомби. прекрасно просто кстати да это баги это пули так давай ломаем ну в общем вот так вот действует это оружие единственное придется каждый раз крафтить новые эти так остался один патрон оружие Исчез. Ну, в общем, вот так вот действует это оружие. Ну что ж, друзья, я думаю, то, что пока что мы на этом с вами остановимся. Продолжим мы с вами в следующий раз. С вами был Страйкич. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Если же нет, то дизлайк. Также можете подписаться на мой канал. Тем самым вы будете поддерживать меня и тем самым я буду понимать, что это кому-то интересно и мне стоит продолжать это снимать. Ну что ж, всем удачи и всем пока!